Так, всем привет. Все, полетели. Полетели. Полетим вдоль вот этой прямой. В режиме нормал. Так, ветер стих. Очень обидно. Батарейку разрядили, пока тут мучился. Ну все, 12.6, просаживается батарейка. Замерзла, видимо, пока в дроне стояла. Завал горизонта попер. Как же резко ветер стих. поднимемся там на 80. И полетим на этой высоте. Да, показания батарейки конечно пугает 12 прогресс как будто как будто 12 8 сейчас и пуль даже стал быстро заряжаться температура воздуха довольно сильно упала обещали минус 1 но явно по воздуху уже по прогнозу уже минус 3 минус 5 Так. Извиняюсь за стрим Что-то пошло не так При этом дома все работало И Wi-Fi, и мобильная сеть Вчера проверял Тоже там не с первого раза настроил Но настроил, а они коннектились В принципе нормально работал Приложение работало через мобильный интернет Ну как и должно быть Стрим, да? Приложение от самого дрона работало через Wi-Fi, ну как в принципе и должно быть. Тоже все работало хорошо, но что-то пошло не так. Ну как же без этого, да, у нас? Уж простите, впервые этим занимался. Здесь надо было, видимо, какой-нибудь запасной план придумать. Но пока не вселен в этом. Да, и полет, видимо, даже, мне кажется, и на 3 километра не улетим. С такой батарейкой. Вот, то да, ветер стих. Вот, вот сейчас бы ветер поднялся бы, а? чтобы дрон до 9 метров в секунду летел. Вот немножечко начинает подниматься ветер. Это хорошо. Нам это хорошо. 9 метров в секунду нам надо. Тогда при 9 метров в секунду, в принципе, дрон может вполне хорошую дистанцию улететь. Давайте еще ее приподнимем. То есть он резко просаживается батарейка, когда я пытаюсь просто взлететь. Вольтаж просто падает в хлам. Завал горизонта хороший. О, дисконнект. Интересно. Сдохла, что ли, во время полета? Не могло что такое случиться. Или меня глушит в соседнем дроне. Все, нет сигнала. О, сигнал появился. Дрон завис в воздухе. Сигнал пропадает. Очень странно может тут мутят что-то вот из этого черного фургончика Смотрите, какие влаги Реально сигнал там буквально два деления у меня да похер тоже меня напугали сигнал потеряет ничего полетит обратно домой правильно так надо сейчас понять куда я лечу так я лечу примерно в ту сторону значит мне надо пульт в эту сторону вот, появился более-менее сигнал. Фирми называл горизонту. Вот опять сигнал пропал. Стопудовый этот фургончик. Вот прям вот. Гадалки не ходи. О, появился сигнал. Опять, видите, он развернулся, хотел домой полететь. Какого домой? Давай назад. эти края, я примерно знаю, где это и куда направить пульт с антеннами, сейчас яги установлены, там, если что, на стриме и ссылки в телеграме, есть ссылочка там на донат, понимаю, что у нас сегодня ничего не получилось, но если кому не сложно, можете скинуть, насколько возможно, на новую батарейку, потому что Первую батарейку я отправил в космос уже, да, у нас где-то она в парке потеряна. Поиски не увеличались успехом, А да, там и в лесу, в этих... Попробуйте что-нибудь, там, допустим, если где-то в этом лесу упадет дрон, попробуйте его там найти. Говорится, удачи, кто найдет, подарю ему лично джай какой-нибудь. Так, это не призыв к действию был сейчас, <с> <Merge> не надо ехать в Питер, искать дрон, его. дальше да что нам терять ветер в принципе нормальный 7 с половиной назад долетим вот здесь должно быть после этого начала леса 3 км сдвинемся все опять сигнал исчез порче водит на меня на все мои полеты неужели лето ждать в принципе обещают еще завтра более-менее упаковать можно попробовать дома еще раз разобраться со всем, как настроить стрим правильно еще полетели обратно возврать домой такое поле у нас сейчас Сумер, там вдалеке у нас фургончик сейчас кстати мы потом будем кстати вот дрон я как пришел сколько сейчас там время у нас 12.33 я пришел где-то 12.00 и они его как раз запустили то есть 33 минуты дрон на одном месте в воздухе висит интересно он такой судя по размерам мой когда я пролетал мимо него при проверке мой вообще маленькой-маленькой точкой был этот прям намного больше походу какой-то сельскохозяйственный так, так иначе мы будем пролетать над ним он где-то на высоте метров наверное 70 Далеке будет Но есть одна проблема это подвес нашей камеры Который он уходит в космос. что он замерз. Ну, конечно. Зато сейчас поднялся тот самый ветер, который нам нужен был. Поднялся, когда дром летит назад. Я не знаю, как это действует, как это работает. Когда летим вперед, ветра нет. Летим назад, ветер есть. Ну, все по классической схеме. Так, 11.8. Он сопротивляется. Давайте его опустим ниже. На высоту там сейчас метров 60. Ой. Сестопляска началась. Смотрите, чок-чок-чок. Все, подвес отключился. перезагрузился продолжаем спуск соответственно скорость должна пойти возврата немножко вырасти. внизу вроде меньше этим вот Продолжает пытаться что сделать. Так. Не нравится мне эта скорость возврата, но он долетит в любом случае, долетит, как бы бояться нечего. С ракеты, думаю, нормально. пролетать мимо дрона. Тихо, тихо, тихо. Это что, дорогой? Ну, мы летим на автовозврате, да, мы можем, в принципе, покрутиться немножко. О, задом летит лучше, чуть быстрее. Да, морда летит медленнее. Неужели у него такая херовая динамика? Вес перезагрузился опять. Ну, сейчас его завалит вновь. Тихонечко начинает увалить, конечно. Так, 11,6. Ну, это нормально. При 11,6 обычно я начинаю возвращаться от 4 километров. Там 3-4, да, и батарейки полностью хватает. Но это летом. Раз, да, и при скорости возврать примерно 9 метров в секунду. там, ну, если есть какой-то небольшой встречный. Включение в спорт режим естественно нам ничего не дало лететь сильно быстро смотрите быстрее летим чтобы подвес замерз его начинает колбасить он, в принципе ушел Давайте лучше этот уже посадим, что 11.3. Низкий заряд батареи. Да, спасибо. И мы, короче, на другой батарейки попробуем подлететь к тому дрону. Посмотрим его. Что там за дрон такой? Сельское хозяйство. 7 метров в секунду уже нормально. Лимит дистанции. Сколько мы там пролетели? Два километра, да, по-моему? А, нет, почти три, до трех почти долетели. И началась свистопляска. Ну, вот такие проблемы, кстати, Лимит бывают. дистанции. Для многих. Ну, сейчас я знаю, что сейчас в комментариях. Привет Евгению. Женелок. Давай, там. Это как раз повод сейчас бабла по срубить, там, продать что-нибудь из Джаев. Или Фимики. Это, вот, естественно, шутка. Тут не призыв к действию ну мы же все прекрасно понимаем да? низкий заряд заряд заряд заряд заряд заряд заряд заряд заряд заряд заряд заряд заряд заряд заряд заряд заряд заряд Такую же температуру, ну заряд в такой ветер, конечно. Хотя и в заряд ветер такой же был плюс-минус. заряд заряд заряд заряд заряд заряд заряд заряд заряд Летел. Да, наверное, зря мы заряд отправили в космос. Так, что у нас? 400 метров. Ну, не, зрение мне еще не позволяет, конечно, так видеть. Хорошо. Но где-то мы свою точку примерно... Скоро должен уже появиться. Небо тоже просто серое. Семный дрон. дрон на сером небе. Такое себе удовольствие разглядываю. Представляю, что там с этой точкой. Минник вообще, она не видно. я его вижу. Летит. Летит баба. Низкий заряд батареи. Блядь, внимание на спутники. Там до 22 доходило, пока мы летали. Хорошо ловит спутники, на самом деле. Вот это старая версия. И вот она моя точечка. Летит. Ой, блин, он же вон. Забыл совсем, заболтался. Я предпочитаю опуститься уже во время, когда подлетаю. Чтобы сразу его поймать рукой и, и все. Сам уже опускайся. Нихрена мы что, 18 минут летали Разбегайтесь, кожаные ублюдки, я сажусь. А не, какие 18 минут, мы же там полчаса его еще настраивали, да, телефон? Давай хоть под чтобы выровнять горизонт. Вот так, вот так, вот так. так, ну зато садится прям там, где взлетел. Вот. Идеально. Низкий заряд батарей. Так, стоять. Ловим рукой. Поймали. Ну, в камере пиздец, конечно. Хотя нет, сейчас выровнялось. Так, ну все, сейчас выключу запись, и мы на последней батарейке, которая у меня с собой еще есть, полетим к сельскохозя... сельскохозяйственному дрону, посмотрим, что там.